Глава 23 Гордость и падение Первая неделя августа Неделей позже, когда я входила в кабинет, туда ворвался протиснувшись мимо меня караульный. Я болезненно поморщилась. Несмотря на ежедневное занятие йогой, моим ранам требовалось время, чтобы окончательно затянуться. «Свинья!» – выкрикнул караульный. «Что?» – прорычал в ответ комендант. «То есть свинья, господин?» «Что?» «Свинья! Большая свинья, господин!» «Какая еще свинья?» «Огромная, господин! Прямо на крыльце! Мы не можем ее прогнать!» «Черт подери, караульный, если вы не можете справиться даже со свиньей, но она очень большая, сэр!» «Если она такая уж большая, — усмехнулся комендант, — попросите помощи у пристава, пусть он выйдет и займется ею, как он привык!» Комендант опасливо покосился в мою сторону. Караульный нерешительно топтался на месте, открывая и закрывая рот. «Но господин, — наконец решился он, — пристав уже там, на месте инцидента!» — Тогда в таком случае скажите ему, что, ну, вы понимаете. Короче, пускай действует. Комендант принял важный вид и снова посмотрел на меня. Однако караульный все не унимался. — Но это невозможно, господин. Видите ли, пристав, понимаете, он... Он сжег свою дубину, господин. Он смущенно оглянулся через плечо, проверяя, не слышит ли Пристав. По-видимому, тот и без дубинки умел отлично расправляться с теми, кому не хватает ума держать язык со зубами. «Да пусть оно все проклято!» — закремел комендант, и в бешенстве выскочил за дверь. Мы с караульным последовали за ним. Оказавшись на крыльце, он решительно отодвинул пытящего пристава в сторону и, нагнувшись, обхватил руками назойливое животное. Свинья и в самом деле поражала своими размерами. «Господин!» — испуганно воскликнул караульный. «Ваша спина!» подхватил пристав. Однако комендант, не обращая внимания, опустился на корточки, отлично выполнив одно из сидящих поз, без особого труда поднял свинью и отнес ее на дорогу. Вернувшись, он с широкой улыбкой тряхнул руки, потом демонстративно закинул ногу на перила крыльца и стал подтягивать шнурки башмаков. Лица подчиненных светились восхищением. — А теперь вернемся к занятиям. Многозначительно подмигнул он мне и мы двинулись обратно в кабинет, оставив на крыльце пораженных зрителей. — Вам не следовало этого делать, господин, — проговорила я, когда дверь за нами захлопнулась. — Совсем не следовало. Комендант взглянул на меня с удивлением. — Но это было совсем не трудно. Моя спина в отличной форме, ты сама знаешь. — Спина тут ни при чем, я говорю о ноге, о вашем хвастовстве. Зачем вы закинули ногу на перила? «Да нет, я не то чтобы хвастался», — начала направдываться. «Нет, хвастались», — одернула его я. Потом задумчиво потерла подбородок. «Как бы это получше объяснить?» «Встаньте, пожалуйста, сюда». Он послушно сделал шаг вперед, оказавшись в центре комнаты, где обычно выполнял позы. «Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь», — начала я. «Это называется концентрация. Начнем с позы воина». Той, где вы стоите, широко расставив ноги, согнутые в коленях и вытянув руки в стороны. Он принял позу, и я продолжала. Прежде всего, отметьте свои ощущения. Я так и знала, что он чувствует. Напряжение в ногах, затрудненное дыхание. Глаза его бегали, то и дело останавливаясь на моем лице. Он ждал, когда испытание закончится. Держите голову прямо и шею тоже, как можно прямее. Посмотрите на свою ладонь и не отводите глаз. Он посмотрел. Это длилось целый вдох и выдох. Теперь сфокусируйте взгляд на пальцах. Еще вдох и выдох. Теперь на кончиках пальцев. Два вдоха и выдоха. На ногтях. Еще вдох и выдох. Теперь на ногте только среднего пальца. Еще два. На кончике ногтя, там где он закругляется. Три вдоха и три выдоха. Отлично, теперь можете расслабиться. Фоминдант вопросительно посмотрел на меня. Вам ни разу еще не удавалось выдержать эту позу так долго, сказала я. Вдвое дольше, чем обычно. Он задумчиво поднял брови. А я и не почувствовал, Вот что дает концентрация. Удовлетворенно кивнула я. Как говорит мастер, устремлять разум на предмет – это концентрация. Выбрав предмет и сконцентрировавшись на нем, вы стараетесь удержать свое внимание, остаться с предметом. Тогда ваша концентрация закрепляется. И об этом мастер говорит в следующих строках. Оставаться с предметом длительное время – это закрепление. Постарайтесь понять сам принцип. Помните, что тело и разум встречаются глубоко внутри каналов, и ваши мысли движутся там, словно всадники, оседлав внутренние ветры. Обычно наши мысли движутся беспорядочно, туда-сюда, перелетая с предмета на предмет, как мухи. Дотронутся до одного, пробудут на нем мгновение, потом летят к другому, и так весь день. Такое беспокойное пархание неминуемо отражается на внутренних ветрах, которые в результате скапливаются в местах закупорки, еще сильнее затягивая узлы, и в конечном счете нанося вред тем частям тела, которые находится поблизости. Вот почему люди, чья ежедневная работа требует постоянного переключения внимания с одного предмета на другой, начинают со временем жаловаться на одно и то же. Неполадки с сердцем, язвы, даже облысения. Все это связано с определенными местами заторов, и вызвано именно сменой объекта концентрации. И вот почему спокойные периоды времени, когда мы можем просто посидеть, сосредоточившись на чем-то одном, например, на хорошей книге или любимой музыке, действуют на нас так благотворно. Концентрация и ее закрепление на предмете просто-напросто успокаивают внутренние ветры. И тогда я сделала паузу. Напряжение в пережатых местах ослабляется, освобождается срединный канал и счастливые мысли могут снова двигаться свободно. Закончился за меня мой ученик. Вот именно. Таким образом, концентрация и закрепление внимания действуют на каналы подобно позам йоги. Вы можете пользоваться и тем, и другим простукивать трубы снаружи с помощью поз и правильного дыхания, и одновременно прочищать их изнутри, успокаивая ваше сознание и направляя его на избранный предмет. И это сделает ваше упражнение куда эффективнее. Ваша спина станет здоровее, и разум тоже. Вам лишь требуется выбрать объект концентрации. Как правило, это часть вашего тела, на которую вы и так смотрите. К примеру, палец. Однако годится и просто пятно на стене. Полезнее всего будет, если вы сумеете сузить область вашего внимания до предела, сконцентрировавшись на кончике ногтя или крошечной точке. Старайтесь обязательно удерживать взгляд на одном и том же месте все время, пока выполняете позу. Это самый лучший способ сконцентрировать также и мысли. А потом, когда вы, например, будете сидеть в тишине или просто заниматься работой, требующей сосредоточенности, привычка к концентрации и ее закреплению окажет вам неоценимую услугу. Люди, которые это умеют, всегда добиваются лучших результатов, чем остальные, и вдобавок получают от работы куда больше удовольствия. Комендант задумчиво кивнул, на лоб. И еще одно. Постарайтесь при этом расслабиться. Если вы хмуритесь, когда концентрируете внимание, то тем самым пережимаете очень важную точку между бровями, где сходятся каналы. Он попробовал расслабить лицо, но само усилие сделало морщины еще глубже. Ничего не дается сразу. Я улыбнулась. «Вы, наверное, задаете себе вопрос, при чем тут свинья?» «Большая свинья», — улыбнулся он в ответ. «Понимаете, дело в том, что концентрация и закрепление внимания — это палка о двух концах. Если вы сосредоточились на чем-то вам безразличном, например, на дырке в стене, то уже сможете легче успокоить свои мысли ветры. Если пойти дальше и сосредоточиться, скажем, на самой точке закупорки или, что еще лучше, на какой-нибудь доброй мысли, о том, как вы помогаете приставу или караульному, то вы получите гораздо больше эффекта. Ну и наконец, как говорит дальше мастер, можно сделать еще один шаг и сконцентрировать внимание на основных идеях, вроде той с пером, на том, как остановить вредные мысли, текущие по боковым каналам. И все это надо делать, не прекращая выполнение поз. Тут мне нужно будет еще кое-что вам объяснить, но... об этом позже. Смехнулся он. «Совершенно верно. А теперь предположим, что вместо одной из этих неправильных вещей вы закрепили внимание, к примеру, на вашей ноге, на том, как высоко вы можете ее поднять и с каким восхищением на вас будут смотреть окружающие». Комендант покраснел и опустил глаза. «И тогда, — продолжала я, — вы сами пошлете плохие мысли, вызванные чувством гордости и соперничества, по направлению к вашей ноге, на которой вы сосредоточились. Понимаете?» Он серьезно кивнул. Получается, что ваш собственный разум, ваши собственные мысли начнут подрывать ваше физическое здоровье, вредить той самой части вашего тела, которой вы так гордитесь. В конце концов наступит момент, когда дурные мысли и связанные с ними ветры наберут такую силу, что в этом месте возникнет новый затор, который приведет к болезни. Вы растянете мышцу, вывихнете суставы или же просто-напросто обнаружите на лице новые морщины. Я помолчала. Не зря ведь говорят, что гордость предшествует падению. Дело не только в тщеславии, мол, я стану с помощью йоги стройнее и сильнее. Это, конечно, плохо, но еще не все. И не только в том, что такие мысли отвлекают от главной цели – вылечить себя, чтобы потом помочь вылечиться другим. Главное то, что заниматься йогой, ставя перед собой неправильные цели, узкие, эгоистичные, значит напрямую вредить самому себе и подрывает сам смысл йоги. Итак, никакого больше хвастовства, строго прищурилась я. «Э -э, я постараюсь, кивнул с улыбкой комендант, и мы, посвятив необходимое время забиранию и отдаванию, чтобы помочь нашим подопечным, перенялись вместе выполнять позы, которые становились все более сложными.